Бонжух лизами! Здравствуйте, друзья! После кабачковой пиццы, кабачкового омлета, кабачковых чебуреков пришла очередь кабачковых блинов. И это настолько нежно, сочно и вкусно, что я спешу с вами поделиться этим рецептом. Завести тесто. Яйца, молоко и просеянную муку довести до однородной массы. Взбивайте до полного исчезновения комочков. Кабачок натереть на крупной терке и не отжимая отправьте его в тесто. Туда же любую измельченную зелень, соль, сахар, черный молотый перец и растительное масло. Все тщательно перемешать. На разогретую сковороду наливаем нужное количество теста, разравниваем. Оставляем зажариваться блин на огне ниже среднего под закрытой крышкой, пока он не зарумянится. После чего переворачиваем на другую сторону и посыпаем сыром. Снова накрываем крышкой. Как только сыр расплавился, складываем блин пополам и даем ему еще немного потомиться под закрытой крышкой с двух сторон. Такие блины можно делать с разной начинкой. Хотите посытнее, добавьте колбасу. Хотите посочнее, нарежьте туда помидоров. А в результате невероятно вкусный и нежный завтрак или перекус. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтол!